Как бы странно это ни звучало, я сначала научился зарабатывать на этих графиках, зарабатывать на трейдинге, а только потом я начал учиться торговать. Вы просто охренеете от того, какую стратегию я сейчас использую. За 5 лет я не менял эту стратегию. Я ее только адаптировал. Друзья, всем привет! В этом видео я хочу рассказать небольшую свою историю. Историю о том, как я начал заниматься трейдингом, и историю моей стратегии, которую я использую сейчас. Стратегия использует всевозможные пробития локальных уровней. И не только локальных. Я торгую уже около пяти лет. Кто-то может сказать, что это не трейдинг, что бинарные опционы – это не торговля, не трейдинг. Но анализ все время остается одинаковым. Такой же анализ, который я использую сейчас на бинарных опционах, я буду использовать на Форексе, только на более больших таймфреймах. Немножко, конечно, его адаптирую. А когда я только начинал торговать, я еще учился в школе. Я абсолютно ничего не знал про трейдинг, про рынок, про опционы. Про Форекс вообще ничего не знал, я даже не знал, что это существует. Я никогда не пользовался валютным обменом, я даже не знал, что это такое. И для меня это было полностью новый инструмент. А как я познакомился с трейдингом? Я наткнулся на рекламу ВКонтакте. Реклама это была трейдера с рублевки, может кто-то еще помнит. Несколько лет назад человек а, разработал свою стратегию и по ней торговал. Стратегия чисто для бинарных опционов. Стратегия, естественно, зависит скорее не от анализа а от э, Мартин Гейла И то, как его использовать э, Если хотите, давайте я быстренько покажу Как это, как это все работало У нас есть минутный тайфрейм Нет, пер э, первая сделка, к сожалению, заходит в минус Немножко не дотянули Зашел здесь на пробитие Окей, у нас есть э, минутный тайфрейм И, естественно, свечи, минутные свечи а, принцип работы был такой, что нужно было заходить по движению цены на одну минуту. И, ребят, вы просто охренеете от того, какую стратегию я сейчас использую. Просто охренеете. Естественно, я ее адаптировал под себя. Рассказываю стратегию. Итак, принцип был такой, что нужно было сходить на одну минуту по движению цены. Идет движение вверх, заходим вверх. Идет движение вниз, заходим вниз. А, и таким образом. У нас было 7 ступеней по Мартингейлу Это, ребят, не рекомендации, просто рассказываю, как это все было Рассказываю предысторию Я, естественно, про трейдинг тогда ничего не знал Я просто следовал строго вот этой вот стратегии Строго вот этой вот рекомендации Насколько это возможно? И смысл этой стратегии был в том, что мы делаем-делаем ставки, да, на движение цены и потом, если мы доходим до последних ступеней, это подразумевает то, что цена стоит на месте, то есть в коридоре. И на последние три ступени всего было семь ступеней, нужно было заходить на пробитие локальных уровней. Локальные уровни это незначительные мелкие уровни, которые есть практически на каждом шагу на графике. И вот на последние три ступени нужно было заходить на пробитие локальных уровней. Я по этой стратегии какое-то время торговал, а, даже получал какую-то прибыль, естественно, но в конечном счете сливался, потому что я не умел определять эти пробития. Я подумал, э, если пробития настолько значимые, что мы заходим на них на последних ступенях, то почему бы не использовать их постоянно? И тогда я уже адаптировал эту стратегию и начал заходить строго по пробитиям локальных уровней. А у меня это хорошо получалось делать, поскольку от пробития локальных уровней зависел мой депозит. Зависели последние ступени. И вот, начал я заходить на пробитие и постепенно совершенствовал свою стратегию. Даже не совершенствовал, я ее просто адаптировал. Пробовал и так, и сяк пользоваться. Пробовал использовать индикаторы, фигуры, технического анализа, паттерны, все, что мне помогло бы определить пробитие локальных уровней. И, в принципе, этой стратегией я до сих пор пользуюсь. За 5 лет я не менял эту стратегию. Я ее только адаптировал. Банальная стратегия, которая, в принципе, рассчитана на слив, потому что это казиношная стратегия, я ее адаптировал под... Бинарные опционы и уже под форекс Естественно использую уже какие-то а, аналитические знания Знания технического анализа Фундаментального анализа и так далее а... Но суть в том, что стратегия моя никогда не менялась То есть, ребят, это я к чему Любую стратегию, абсолютно любую Можно довести до совершенства Чтобы вы получали с нее прибыль Какая бы она ни была Если вам она нравится, вы можете ее усовершенствовать до такого Что вы в любом случае будете получать прибыль но главное не менять эту стратегию, потому что в таком случае вы начинаете заново. Оставляя какой-то небольшой опыт, конечно, но все равно, по сути, вы начинаете заново. И те трейдеры, которые очень долго не могут выйти в плюс, они часто меняют свою стратегию. И болтаются все время на одном уровне. Я думаю, вы меня поняли. Итак, о стратегии мы поговорили, когда я начал выходить в плюс. Сначала год я полностью сливал. Сливал кучу депозитов, абсолютно все сливал. Откуда я брал деньги? Я брал деньги в долг, естественно. А, целый год сливал. Потом у меня началось получаться выходить в ноль. И еще полгода я выходил в ноль. И только через полтора года я уже начал выходить в плюс. Начал зарабатывать. Начал я зарабатывать, когда соединил три кита, можно так сказать, которые используются на бинарных опционов. Три столба, на которых все стоит. Это стратегия, которая у меня никогда не менялась. Мани-менеджмент, подходящий для меня, и риск менеджмент, который также подходит для меня И когда я совместил это все, довел до совершенства Чтобы у меня это все работало Тогда я только начал зарабатывать Так, 5 секунд Никак он не пробьется Плюсик Продолжаем Я прямо сейчас торгую и рассказываю Все уже на автоматизме Смотрите фишку, ребят Как бы странно это ни звучало я сначала научился зарабатывать на этих графиках, зарабатывать на трейдинге, а только потом я начал учиться торговать. Понимаете? Это странно, да? То есть я абсолютно ничего не знал, я научился зарабатывать на том, что я ничего не знаю, я что-то там сам под себя построил и только потом начал обучаться. Я не понимал, где я торгую, что я делаю, что это за графики, ну более-менее так понимал. Так себе. Я просто знаю вот свечи, вот я могу по ним заработать, я буду по ним зарабатывать. И только после того, как я начал зарабатывать, я начал учиться торговать. А все почему? Потому что я начал делать видео. Мне нужно было как-то все это объяснять. Смотрите, ребят. Делаю пример с вождением машины. Сначала вы задумываетесь над каждым действием. Вы обучаетесь. Каждое действие вы думаете про себя. Что нужно сделать? Потом... У вас в подсознании это остается, и все происходит на автоматизме. То же самое было и с моей торговлей. Абсолютно то же самое. Все в подсознании. И я вам в каждом видео все время пытался донести то, что у меня сидело в подсознании. Я пытался все объяснять своими словами. Именно поэтому моя стратегия так не похожа на стратегию остальных трейдеров. Как работает подсознание? Вы заходите кучу раз на одни и те же ситуации. Естественно, вы даже не помните, что они одни и те же, но в подсознании все это откладывается. В каких-то ситуациях у вас есть плюс, каких-то минус. В а, а, подсознании начинает все сортироваться. И вы потом сможете просто, посмотрев на график, уже предположить буквально за 2 секунды, куда пойдет цена. Примерно так это работает у меня. Не знаю, как у остальных. А, поэтому, ребятки, что я вам твержу, анализ это искусство. Что важно в трейдинге? Важно получать профит. Если трейдер получает профит, значит этот трейдер хороший. Значит трейдер умеет торговать, если он зарабатывает. Логично? Логично. В принципе, все, что мы знаем, о тех анализе все, э, все эти закономерности, они также находились с трейдерами и просто ими использовались Потому что на рынке все ситуации всегда повторяются Человеческая психология всегда остается одинаковой А что движет в графике? Человеческая психология Поэтому все эти фигуры, э, графические паттерны, линии МА Все, что вы знаете, все это также было когда-то придумано Когда-то просто нашли такую закономерность На самом деле, вот профит просто вот на поверхности Это просто человеческая психология если вы сможете обуздать свою психологию и поймете психологию других людей, тогда вы сможете зарабатывать. И, а теперь, ребятки, самое интересное. Знаете, почему? Плюсик. Наконец-то произошло пробитие. А знаете, почему я начал заниматься трейдингом? Ни за что не поверить. Готовы? Ради тренировок. Раньше я тренировался часов по 6-8 по сутки. Когда был еще в школе. И мне не хватало денег. Но мне нужно было и как-то получать, как-то зарабатывать. И мне нужно было найти тот способ, который позволил бы мне получать деньги, не тратя на это никакого абсолютно времени. Ну, только если по минимуму совсем. Я начал искать способы такого заработка и наткнулся на трейдинг. Вот как я начал им заниматься. И моя изначальная цель была просто такая, чтобы получать деньги, не тратя на это много времени, чтобы заниматься другими остальными делами, которые мне нравятся и которыми я действительно хочу заниматься. А моими любимыми делами. Естественно, естественно, трейдинг тоже стал моим любимым делом. Мне это безумно нравится. Я добился своей цели и теперь сижу довольный и торгую на опционах. Уже перехожу в какие-то другие этапы, двигаюсь по лестнице вверх, перехожу на Форекс. Канал мой потихонечку растет, все это благодаря вам, ребятки, поэтому огромная вам благодарность. Без вас бы этого ничего не было Не было бы этого канала Огромное спасибо вам за вашу поддержку Кстати, уже две недели я выпускаю видео Каждый день Давайте посмотрим немножко на результат Итак, ребятки, смотрим Подписчики начали очень быстро расти Видео по Форекс вы что-то не очень хорошо смотрите Ну, естественно, кому-то какие-то видео будут интереснее, кому-то нет Это я понимаю Итак, переходим в аналитику Смотрите, моя изначальная цель Это добиться 100 тысяч подписчиков на YouTube. В этом году, по крайней мере. А, смотрите, долго я не выпускал видео, готовился к маю. У нас был нисходящий тренд. Потом, а, начал я выпускать видео каждый день. Мы с вами наткнулись на уровень поддержки, уровень вашей поддержки. И пошел взрыв. Мы с вами пробили трендовую линию и движемся вверх. Все больше и больше набирая обороты. Так что огромная вам благодарность. Ребятки, вот такое вот душевное видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте это видео лайк. Подпишитесь на канал, кто не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.